Йоу, народ! 29 сентября в Москве будет наикрутейший аниме-фестиваль, на котором будут топовые аниме-блогеры и на который я поеду в качестве прессы. Постараюсь поснимать и постримить годноту. Более подробно будет сказано в их промо-видео. Ну и что же, приглашаю вас всех на данный фестиваль. Ссылку на сайт фестиваля я оставлю в описании. Ну и смотрим промо-ролик.